Начинаю от поясничного и прямо в эту сторону, и прямо в правую ногу, да, да? Правую, да, правую, и прямо до, да. до голенищей. Ситуацию ваша напишите когда у вас начало болеть? Наверное, недели три назад. До этого никогда не болело? Нет, знаете, было такие же симптомы, были, но оно как-то проходило. Я по принципу клин-клина вышибает. Да? да, никогда себе физическая нагрузка не отказывала И да, mm -hmm. оно помогало и... А какая физическая нагрузка? Ну, физическую, вот, допустим, на данный момент мне приходится, у меня помощников особо нет. Mm -hmm. И снег кидать, а он бывает тяжелый, и сурвый, и тяжело. А, тяжело. И воду да? таскать приходится до да, храма. Вот, вот, вот сейчас у меня прям вот в этом месте, где вот, ягодица, вот прям вот аж такая, изнуряющая такая. Uh -huh. а к вечеру, ну, бывает, вот здесь, вот здесь, значит, А утром боли. после сна? – А утром после сна у меня, значит, в нижней части вот кость как бы прямо вот ломит, ломит, да. uh -huh. Что интересно, такая блуждающая, и снизу до, до uh -huh. сверху, до низу, так она ходит. К вечеру обычно уже, я чувствую, вот, нижнюю, нижнюю, часть боли при храмах начинает. Yeah. – Болит в пояснице уже сколько, говорите? – Ну, три недели не меньше. – Уже острая боль. – да, да, Голова болит? Ну, голова болит в том случае, когда вот, э, чувствуешь, что поступает вот это как бы уплотнение. Как э, затылок? Э, да, затылок, затылок. Затылок начинает затылочная часть болеть, э, и сама, в целом состоянии э, ухудшается головная боль. У вот. меня смогло э, трое детей, но правда, было пятеро. Угу. У меня трагический один маленький был. Трагический, и, да? Да, трагический. Да. Это сколько лет назад было? Ему было, ой, это было, я же, это много лет было назад, мне, мне сейчас 58, а мне было тогда 25, наверное, 25. Ну, это, да. это, это, это сильнейший стресс организма. Да, я помню, это был стресс, я, я тогда еще учился, uh -huh. в Казани был на сессии, я учился, я даже почувствовал это, когда что-то случилось, у меня так прямо штоком ударило, yes. я сначала не помню, что случилось, Видимо, а, видимо это просто... А это случилось mm -hmm. в прошлом году. Тоже стрессом Да, конечно, конечно. Дочка, mm -hmm. дочка трагически э, погибла, тонула. Тоже трагически, да? В реке, да. А в реке где там у вас? Да, у нас река Суран. А, на Суре, там течение страшного, да, кто -то там? только не погиб там. Много да. там. Там да. возле моста, да? Там коса, э, где мелкое место, uh -huh. вот как рассказывали. Она зашла туда, оступилась и сразу обрыв, а течение по да, потечения принесло ее, она, она. спасти не смогли. Но ну, ребята mm -hmm. сами молодые, они все по 13-14 лет и, и 14 лет. и mm -hmm. Они-то испугались. Mm -hmm. <реклама> То есть сильнейшее переживание, смотрите, это потеря близкого человека, mm -hmm. э, развод, свадьба, пожар, mm -hmm. потеря работы, да, либо смена работы, ремонт. Mm -hmm. Вот это все относится к сильнейшим стрессовым ситуациям, и это все как бы mm -hmm. сказывается на вашем организме. В 14 году да, не сгорел, то года. есть и пожар был, тоже, тоже, тоже да, переживание, да, да? да. что было переживание, Мне тогда, я почувствовал сильно, у меня как заболел, даже тогда был такой момент, что я чувствовал, думаю, раньше никогда не взялся, а вдруг почувствовал, что... Вот было, видите, да, то есть отразилось да, на сердце да, ваше. Правая сторона сильно прижила, Угу. Здесь неприятно, да? А, а тут, тут не так. Ну, ну да. Ноги, да-да-да. Здесь не так. Да. Так, седьмой шейный у нас вылетел. Грудной вылетел. Первый грудной. Сторон ушел. Так, склел сюда идет в правую сторону. Позвоночки ушли все, да? Угу. Вот это ваша перемена. вот это она как бы как тряпочка расслаблена. Неприятно, да? Как арматура да, накатается. Да, да, Желчным проблему у вас, вы знаете, да? Нет, не знаю. Угу. Хорошо. Больше блок был. Роллбсе. да? Угу. Вот так вот, да? Ох. Хорошо. Да? Сейчас буду нажимать вам по точку, вы будете говорить о чем левое ощущение от одного. 1 угу. до 10. Вот все ушло у нас справа. Да. Вот они так и думают, что Здесь все у нас плохо. Говорите, нервов ни, ни на что не переживаете, не нервничали. Как так? Пожар. Угу. Двоих детей похоронили. Трагически, тем более, да? да? А снимки у вас нет с перелом таза? -три? Нет. Ну, у вас левая нога короче. А левая нога короче. Скринен, да? Левая нога короче. Сильный спазм. Вот ага. что у нас был. Вот это что такое у нас? Не знаю. сильно напряжена то есть как говорится тут грудное дело не болит тут у вас не болит просто он болит просто вы уже привыкли к этой боль адаптировались к ней как-то начали ее это uh -huh. по-другому ходить начали там сутулица так uh -huh. то есть вроде сутулица не болит да, вот здесь слева слева мощь. сколько один два три четыре десять не знаю, четыре тут так же, же. Вот. да нет сильнее даже, да сильнее. Uh -huh. сильнее вот здесь вот нет, не болит. Не болит? Нет. Вот здесь? Есть. Сколько? Ну, нажимайте, с вас больно. Вот здесь а вот. Здесь укол, да, у вас я а так шишка? Да, на этот укол Вот здесь болит, да? Есть немножко. А Сколько немножко? 4, 6, 5. Ну, ну 4. Угу. Здесь. <связь> здесь. Э -э ну, здесь немножко, ну как сказать, как От надавливания здесь. Ну, вообще то же самое. Здесь? Нет. Вот здесь сейчас. Вот. вот здесь есть. Сколько? Ну, ну, а как, ну считать то что ли, как или. Ну, 10 это когда ногу от, отрывается Ага. Ну нет, ну, ну три, на ну, я не знаю. Тут. Ну, ну я бы не скажу, что больно терпеть-то можно. Тут. Ну, здесь есть. Вот ну, такая боль. нервная должна быть. Боль, боль, то есть не надо терпеть ее. Ага. Здесь у вас лопатка срослась, да? да? Так, давайте вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, выдох. выдох, выдох Приятно. Хрустит, да, что? -то? Вроде не хрустит. Раз. два три Так тянет? Тянет. Грудное дело, ли шею? Шею. Угу. Хорошо. Приятно было ли, больно? Ну, просто чувствительно, а так, угу. не, не так, что больно. Вдох. Выдох. Все, расслабься, расслабься, расслабься. Здесь у нас чар. Просто страшно. Выглядеть не смогу. Расслабься, uh -huh. шею уже лучше будет. Так, раз. Три. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. пойдет сейчас позвоночки поставим вдох выдох вот она да стала да одну ножку согнем сюда и мышцы вообще тугие. вдох выдох ]ỏ. Очень прижимал. Хорошо. Уже все одинаково. Ой, блин, блин. Здесь ложечка. Ага. Вот он. Больно здесь. Да, больно знаю. Сейчас по точку проверим. О, а где у нас тут гор был? нету-то? А? Не знаю. Нету. Нету. А то было без выкрывания. Сейчас Ой. также понажимаю по точку, вы будете говорить мне более ощущения, как вот в начале, да? У вас тут было 4, 6, да, понял? Вдох. Да, да. Вдох. Выдав. Нет, не больно. Сильно жму вот здесь вот. Нет. Вдох, выдох. Здесь? Есть немножко. Сколько? Ну, я не знаю, как считать надо. Uh -huh. А здесь нет, да? Нет. Uh -huh. Uh -huh. Здесь? Нет. Здесь было нету, да? Нет. Здесь вот укол у вас был больно? Нет, сейчас не больно. Uh -huh. Тут? Нет. нет. Здесь? Нет. Тут? Нет. Здесь? Нет. Здесь? Нет. Здесь было, помните? Да, было. Тут? Нет. Здесь тоже было? Нет. Точно? Точно, нет. Ну все, мягко тут, да? А. Вдох. Выдох. А. Здесь? Нет. Вдох. Выдох. А. Здесь. Ну, значит, два, наверное, mm -hmm. что ли, что Димаш. Вот здесь вот? Нет. Здесь? Нет. Здесь вот было много у вас. А. Здесь? Нет. Здесь? Нет. Вот здесь мы разжали позвонки в грудном отделе сжали вот, поясничка поболит гемотомки есть насколько, насколько далее я вам подвинул насколько дали вот здесь уже все сутульцы сутульцы как все мягко ой как молодой ой как молодой ну -ка. гематомки есть гематомка крестец вы мне не дали поставить крестец Я тут, я тут как скульптор. Здесь собирать только так у вас. За голову замок. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Не, Я сам, я сам, помогай мне. Я проверяю. что у вас тут? В каком состоянии? В каком? Вот она, да? Ой. Ой. Ой. Ой. Ой. Ой. Ой. Ой. Угу. Да? Ой. И что стало? Смотри, как полетела рука. Полетела, да, рука? Ой. Хорошо. Хорошо. Сейчас это посмотрим, да? Нет, это да хорошо. это хорошо. Это... Вот Ой. она. Вот. это хорошо. Ой. Не помогай мне. Угу. Не помогай, сейчас сам. Вдох. Выдох. смотрим, смотрим, все хорошо двигается у нас, да, все вижу. полетело, все, все, потихонечку встаем, потихонечку встаем, ну как спина? Да ничего не вот, не хорошо, как, вот, вот я про те боли, с которыми пришли, говорите, ныло у вас, ныло, да. сейчас как? Нет, ничего нет, ничего нет, нет? нет, нет не ну-ка пройдемся, сюда на столчик садитесь, ага. хорошо? Хорошо. Не врете? Нет, не вру. Садимся. Нет, я не вру. Нет. Даже молотком мы эту мышцы кое-как размяли, кое-как молотком. А тут uh -huh. массаж будешь, будете делать, еще больнее бы было. Uh -huh. А сейчас, когда все кости более-менее на месте, то есть uh -huh. ничего не пережато, не зажато, все сосуды, нервы освободили, да, uh -huh. расстояние между позвонками увеличивали, вас там они друг на друга зашли, uh -huh. то есть вот так они стояли, да. Uh -huh. Сейчас мы их расставили да, там, где вы позволили, мы все расставили. Uh -huh.